Приветствую на канале Шарабара. Важная, очень важная, важная, важняцкая, наиважнецкая важность, то бишь новость. В общем-то данное обращение адресовано в первую очередь плюс-минус той тысячи человек, которые меня регулярно смотрят. Или 800, сколько там, не помню. Во-первых, я живой. Можете мне поздравить, это в наше время уже немало. Ну а если отодвигать мой тупой юмор в сторону, то что хочу сказать? Как вы, возможно, заметили, видео стали выходить гораздо реже, нежели раньше, а крайне таки вовсе где-то пять недель назад появилось. На то, как вы понимаете, простая причина. Работа, работа, работа, работа, работа, работа, работа. Увы. Потому что я на Арбайтен провожу 6 дней в неделю, и тот, казалось бы, один выходной не всегда у меня выходной, мягко говоря. Как правило, я все равно что-то да и делаю. По работе. По специальности. Но просто вместо того, чтобы находиться в каком-то одном месте 12 часов, я в разъездах. Там поехал к клиенту, потом оттуда к другому, потом к третьему. И может быть, четвертый, если есть, то к нему поехал или принял у себя. Вот как-то так это выглядит. И на это уходит просто... Ну, немало времени, особенно если приходится в разные концы города постоянно колесить. И понимаете ли, и понимаете ли, после 10 или 12-часовой смены не всегда есть желание заниматься роликами. А в последнее время оно вообще отсутствует Хочется отдыхать, хоть немножко И потому на канале грядет переформатирование, перестройка Пускай будет перестройка Закрывать канал я все-таки, наверное, не буду Пусть и остается, а вось когда-нибудь я возьму себя в лапы И буду чаще выпускать видео, как раньше Но как-то, по-моему, чем дальше влезть, тем круче грибы Которые пытаются меня сожрать Поэтому, в чем суть перестройки? Не будет ограничений по хронометражу. Если раньше я исходил из правила, видео не должно быть длиннее 15 минут, потом не больше 20 минут, то в будущем ограничений не будет вовсе. Полчаса, полчаса, час, час, два часа, пшу, на здоровье. Конечно, периодически будут выходить видео, которые сделаны, скажем так, на отшибись. Ну, примерно как я вот до этого делал, за исключением некоторых. Быстро сделанные и короткие. Дабы у канала легкие, едва ощутимые, но пульс прощупывался. Поэтому так буду делать. В остальном же, будущие ролики постараюсь сделать покачественней. Я сейчас не про визуальную составляющую, а про информацию. И надеюсь, что подобные изменения в положительную сторону скажутся на рубрику личности. Которую, сука, я все никак не могу сделать новое видео. В остальном же, если вас такой расклад вдруг не устраивает, то мне жаль, конечно, но что поделать. Такие уж времена. В общем, канал переходит на состояние такое, что жизнь в нем будет поддерживаться кое-как. И видео появляться реже. На этом все. Спасибо за внимание. И видео будет, когда будет. Счастливо.